зарабатывать с вложениями мы будем на шести тарифных планах от 120 процентов до 500 процентов начисления прибыли каждый час срок действия депозита 24 часа минимальная сумма вклада 100 рублей Друзья, также из калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа, и проинвестируйте так же, как я, 10 тысяч 1 рубль, то наша прибыль составит 50 тысяч рублей. Чистая прибыль 40 тысяч рублей.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 Статистика компании BitMoney. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 123 человека. Проинвестировано более 95 тысяч рублей. Выплачено 1549 рублей. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Но я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа, начисление прибыли каждый час, инвестируя 10 тысяч 1 рубль. Платежную систему я выбираю ПР. Друзья, сейчас 10 тысяч 1 рубль я переведу на данный ПР кошелек, и мы с вами продолжим.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 Платежную систему я выбираю Pair. Сумма для выплаты 2083 рубля. Статус у моей заявки Успешно. Давайте я перейду в свой Payr кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили.